всем добрый день хотел бы показать вам очередной ролик по отоплению на отработанном масле в данном случае это печь значит раньше она была с автопоилкой в силу нестабильности работы автопоилки на маленьких расходах пришлось от нее отказаться и сделать печь маслонасоса маслонасос погружной в масле там находится масло почти кончилось или насосами значит работает печь с насосом питается от блока управления то есть выключатели есть насос и наддув ну и внутри блочок управления там стабилизированный импульс вентилятор наддува 3600 оборотов в минуту на 12 вольтах печь сейчас вышла на режим и работает так уже, наверное, часа полтора или два. Что хотелось бы отметить. Значит, печь сама по себе работает. Ну, горит синим пламенем. И, ну, все здорово, там все здорово, маслом нет ну, очень немного. Что хотелось бы отметить. Значит, выхлоп у печки очень горячий. То есть я измеряю его с датчиком температуры. Единичка на датчике означает первый канал. И на, вот, на измерительном приборе, на первом канале, показывает 300, 337 градусов. Сейчас поднимется. Мы крышку открывали, поэтому температура упала. То есть сосала немножко холодного воздуха из помещения, и температура датчика упала она растет значит выхлоп у печки очень горячий но это не говорит о том что общий КПД будет низкий, поскольку там все улетает в трубу все тепло значит дымоход у меня тут наклонный и уходит в дымоход на 150 труба из нержавееки Значит, для интереса врезал я датчик еще один То есть вот здесь датчик непосредственно на выходе из печи То есть он там до 400 градусов доходит Но после э, дымохода, то есть вот этот вот дымоход длиной 2,5 метра вот до врезки датчика Датчик на втором канале у нас находится То есть смотрим, у нас на первом канале 350 градусов а на втором канале всего 150. То есть тепло, которое вносится из печи дымовыми газами, оно практически полностью снимается вот на этом участке. И дальше там, ну сейчас мы в подвале находимся, на первом этаже там за дымовую трубу можно спокойно держаться голой рукой. Значит, вот такая печь. Расход у нее максимальный литр в час. Минимальный, ну, где-то 0,4 литра в час. Это чтобы стабильно горело и хоть как-то она поддерживала свою температуру. Ну, вот, в принципе, тут особо-то больше рассказывать нечего. То есть, все. Масло подачи, она в зольник. Соответственно, там поддерживается некий уровень масла который выгорает постепенно и пополняется маслом насосом всем спасибо за внимание вот такая печурочка